Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас тема отработка английских предложений на слух. Я представлю вам 10 предложений. Постарайтесь разобраться. Постарайтесь разобраться в каждом и мысленно ответить себе на предложенные вашему вниманию предложения. На слух answer the following question. Ответьте answer the following на следующие questions, вопросы. Итак, первый вопрос. Do you live in a village or in a town? Do you live of traffic is there your place what kind of traffic is there in your place? Третий вопрос Which means of transport do you prefer? Do you prefer? Do you prefer? Четвертый вопрос переведите. How much time? How much time does it take? How much time does it take? To go the job. To go the job by bus? How much time does it take to go the job by bus? Where was he going last night? Where? The street. Еще раз повторю, where was he going last night? When I saw him in the street. Шестое предложение. Was anybody standing? at the tram stop when you came there. Was anybody standing at the tram stop when you came there? Седьмое предложение. Are you going to Moscow? Are you going to Moscow? by plane or by train? Are you going to Moscow by plane or by train? Восьмой. Will you show me the way to the university? Will you show me the way to the university? Девятый. May we cross the street when traffic light is red. May we cross the street. May we cross the street. light is red, where, the traffic lights walking, where the traffic lights walking when you came to the crossing вы пришли, тут закросят, тут закросят к перекрестку. Итак, дорогие друзья, ответы на, вернее перевод на каждый на каждое предложение, на каждый вопрос. Итак, первый. Do you live in a village or in a town? Вы живете в деревне или в городе? Второй вопрос. What kind of traffic is there in your place? Какой трафик, какое движение в вашей местности? Третий вопрос. Which mean of transport do you prefer? Какой транспорт вы предпочитаете? Четвертый вопрос. How much time does days to go the job на работу сколько времени это занимает добраться на работу пятый вопрос where was he going last night when I saw him in the street где, э, где он был прошлым вечером, когда я видел его на улице. Шестой. Was anybody standing at the tram stop when you came there? Был кто-либо на трамвайной остановке, когда ты пришел туда? Седьмой. Are you going to Moscow by plane or by, by train? Вы собираетесь в Москву с самолетом или поездом? Восьмой. Will you show me the way to the university? Не могли бы вы показать мне дорогу к университету? Девятый. May we cross the street when traffic lights red. Можем мы пересечь улицу, когда красный цвет. Where the traffic lights walking. Были светофоры работающими when you came, когда вы пришли Do the crossing, к перекроску. На этом, дорогие друзья, наш урок сложный, очень завершён. Проработайте ещё его раз. Запомните важные. Я думаю, это все пригодится. На этом я заканчиваю. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. Пока. So long. Bye.